здравствуйте дорогие подписчики всех вас с наступившим новым годом хочу показать обзор орхидей которые расцвели новогодний новогоднюю ночь они пустили все бутоны мы поехали в карпаты а когда приехали увидела как они распустились все одновременно вот камбрия посмотрите какая прелестная а, этот дендробиум пять лет не цвел, наконец-то он расцвел, пустил свои новые отросточки. Вот много бутонов и наконец-то расцвел своей красотой. Эта архидеечка вот пустила бутончики. А камбрия вообще идеально расцвела. Она еще и пахнет восковая. Фиалочки цветут. Вот это орхидейка, эти бутоны. Дикий кот цветет. Я вам показывала этого дикого кота. Его посадила мне прозрачный горшочек. И он продолжает свое цветение. Набирает новые бутончики И цветет. Пойдем дальше. Фиалки огромнейшая фиалка, красивая А этот цветок уже много-много лет, он уже в потолок убирался Обрезали его и он все равно растет, растет, как он называется я не знаю, он колючий, красивый, на конце вот такие молоденькие отросточки пускает фиалочка цветет неплохо вот какая огромная фиалка а вот какая орхидея у меня распустилась прекрасная орхидея новые бутончики пускают корни у нее в отличном состоянии очень красивый цветок Цветы изумительный новогоднюю ночь порадовал бы меня но мы уехали Ого. в Карпаты приехали а цветочки распустили все одновременно здесь в уголочке у меня стоят вечно цветущие орхидеи это искусственные орхидеи но они сделаны очень качественно они как настоящие посмотрите какая красота искусственные орхидеи не вянут не пропадают не боятся перелива не долива и могут стоять в темном месте. Посмотрите, как красиво. И также искусственные тюльпаны стоят постоянно, мягенькие, как лист, лебесточки сделаны разных цветов. Посмотрите, какая красота. Живые цветы. Здесь орхидеи тоже начинают бутонизацию свою, пускают кучу бутонов. И очень хорошо себя чувствуют. Стоят они на окошке. Сейчас покажу, как это растила орхидей. Ох, какая красота! И вот эта орхидейка стоит. Вот Бутончики пускают. Гидрогель стоит. И вот орхидейка посажена в корвиночку. Две орхидей бутончик с этой стороны красивейший цветочек я перешла в другую комнату посмотрите пожалуйста какие здесь у меня орхидейки расцвели смотрите какие восковые красивые цветы бутонов очень много этот еще не распустился вот какой замечательный Сакраменто. Посмотрите, какая красивая орхидейка. Она нежно-розовая. С очень красивым цветом губы. Распустился только первый цветочек, но очень красивым, как сахарный. Камера, может быть, не совсем передает цвет изумительно красив а эту орхидейку я не хотела снимать я хотела чтобы они полностью распустились, спустились сели бесточки цветочки посмотрите какая красота какой огромный цветок белоснежный с большой губой здесь распустилась почта 2 4 6 7 восемь 9, 10, 11 12, 13, 14. Еще будет вот всего, если 14 распустится, какая будет красота. Ну, пока распустилась только 8 цветочек. Смотрите, какая красивая гроздь получилась. Бутоны какие красивучие. Это домашнее цветение я уезжала в карпаты она вся была в бутонах а сейчас когда я вернулась я увидела такую красоту в общем, все цветочки меня очень радуют чармер сакромента вот даже башмачок какой красивый. Я хорошо себя чувствую. И вот орхидейчка расцвела. Как эту зовут, я не знаю. Это мультифлора. Она как разукрашенная прям полосочками чернильного цвета. Очень красивая, очень. Замечательная орхидейка. Башнячок себя чувствует здесь прекрасно цветет он уже давно я уезжала, он цвел где-то в ноябре начал цвести а сейчас уже январь середина а здесь у меня стоит в вазочке я обрезала цветонос от королевской белой орхидейки и посмотрите как она пускает этот цветонос начал развиваться. Вот новые почки начали продолжать свой рост. И пускает, и пускает дальше цветы. Интересно, что будет дальше. Я, может быть, дождусь все-таки детку. Здесь я взяла бутылку вот такую. На дно чуть-чуть налила воды. И бросила активированный уголь. И вот так эти два цветоносика. У меня стоят дополнительные стеклянные басочки. И посмотрите, как они пускают, развивают свои почки. Здесь они начали пускать почки. Я прищипнула, думала, начнет пускать детку. Но нет. Она просто остановила свой рост и начала в другом месте выпускать цветонос. Дальше вот этот вот цветоносик, видите, какой длинненький вырос, с почки. Вот там почка внизу, и вот какой он длинный вырос. Вот этот тоже одна почка была, здесь ничего не было. Вот видите, какой длинный, я его не трогаю. И вот новый. А те, что я прищипнула вот здесь и вот здесь, они не продолжили свой рост. Я хотела детку, но у меня не получилось. Эти цветоносы я присыпывать не буду, дождусь, что будет дальше и посмотрим, что получится. А если кто знает, как зовут эту мою красавицу Мультифлору, пожалуйста, напишите мне ее название, она очень красивая. Она тоже, когда я уезжала, была в бутонах, приехала, распустилась. Я даже не видела, как она набирала. Не, ну видела вот эти бутончики, а как они открывались, в сам момент ну, интересно было посмотреть. Тоже красивая очень. На бабочку она не похожа, но тут какая-то прищипочка небольшая. Если бы она была бабочка, еще было бы красивее. А это у меня здесь фиалочки растут в таких горшочках умных водички внизу наливаешь и следишь за вот этим про фиалочки поговорю отдельно я буду их пересаживать это очень крупная фиалочка посмотрите какой размер фиалочки до 5-6 сантиметров это тоже но она не зацвела вот она чувствует себя хорошо но о фиалочках потом Здесь мои орхидеи стоят на окошке. Вот тоже все в бутонах абсолютно. Вот колода пустила бутон. Вот сюда она такой длинный пустила. Вот сюда вбок. Ну, когда-то расцветет, будет очень интересно. Вот цветонос пустила очень большой. В общем, я жду этого цветения с нетерпением. Мне интересно, когда они все откроются, я сниму вам Видеоролик. Здесь они у меня стоят в поддоне прозрачном. И здесь у меня 6 горшочков. Я поливаю их одновременно. Наливаю в этот поддон. Вот столько воды они попили. И так они все вместе стоят. На этом окошечке. Корневая у них хорошая. Чувствуют они себя неплохо. Здесь у меня котлея. Это была реанимашка. Три котлея я посадила в один горшок. Это старые бульбы. вот. И я жду. Вот эта молодая бульбочка развилась. Вот новая вышла. Вот молодая бульбочка. Вот скоро буду пересаживать, так как они упираются уже в стенки горшочка. Вот молодая бульбочка. Продолжать свою а старые бульбы постепенно вот отмирают. Вот посмотрите, пожалуйста. Я их пока не обрезаю. Молодые наращивают. Затем попозже обрежу их. Так порадовали меня мои орхидеи после того, как я приехала из Карпат своими бутонами эти вообще выпустили эти просто открылись ну, очень приятно это видеть и любоваться и этим любить. прекрасным зрелищем когда орхидейки радуют э, своих хозяев своей прекрасной красотой посмотрите какая красивая орхидея какая она загадочная губа очень Большая, это Бихлип. У нее тоже название есть. На горшочке не написано. Такая плотная но ощупь. Такой большой, мощный цветонос. Сама орхидейка тоже неплохая стоит. Здесь она в горшочке у меня с дырочками. Классическая система. И внизу. Ведерка от мороженого и внизу водичка. Я немного наливаю воды сюда. Орхидейка пьет сколько ей нужно. И вода остается и испаряется. Это также самый двойной горшочек. Я наливаю в поддончик воды. Вот столько. Они у меня пьют и стоят. Им все <звы> цветет. Мощный стволик нарастила, сколько корней нарастила. В общем, им у меня хорошо, прекрасно. Все орхидеи я также ухаживаю за ними. А башмачок, башмачок я поливаю сверху. Тоже двойной горшочек. Внизу постоянно вода. Ну, она испаряется и он хорошо себя чувствует. Вот так вот мои орхидеи и радуют меня своей красотой. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь вместе со мной. Ждите новых видео. До свидания.